audi q7 данный аппарат находится в крайне шатаном состоянии по нему будет много видео на данный момент тут не работает передняя печка сейчас будем снимать переднюю печку разбираться в чем дело при этом, когда кидаешь 12 вольт напрямую, печка работает исправно. Соответственно, с, климата, она не, с панели управления климатом она не запускается. Будем снимать. Также на данном аппарате не работает Webasto, не поступает сигнал на дозирующий насос. Тоже по нему возможно будет видео, не работает MMI, ну и так далее. Если у вас не открывается, не открывается перчаточный ящик, надо через вот эту дырочку нажать отверточкой на вот этот грибок. Не знаю, я смогу, я показать не смогу. Отвертка нужна длинная, сантиметров 15. Сейчас попробую изобразить. Не изобразить это будет тяжеловато. Но суть сейчас поясню. Чертовски не хватает рук. Не, показать у меня не получится. В чем суть такая. Просовываете, туда упираетесь, в эту нажимаете, снимаем сперва нижнюю накладку. На данном аппарате ее нет, не покажу. Вот три щелчка, раз, два, три. Опускаем, вытаскиваем вот с этих позов на себя ее вот так отключаем подсветку ног в салоне вот у нас стоит сам пичуган далее надо бы снять перчаточный ящик берем биту свести лучевую звездочку т 20 откручиваем Шесть болтов, три снизу, три сверху. Вот видим, товарищи, вот видим печку приточной вентилятор. Вот она печка. Общий план, что тут есть, зачем и а почему. Для удобства можно снять штыкинерные разъемы подсветки привода, бардачка открытия. Вот, его можно регулировать, смазывать и так далее. Вот он находится. Допустим, силиконовой смазочкой пройтись и так далее. Можно не отключать, не особо мешать будет как лень вот этот вот этот усики разжимаете и вытаскиваете вот этот на вот эту надавливаете вытаскиваете Все, бардачок в сторону. Смажьте обязательно. Назовем его актуатором или как его приводом. Без разницы. Коль пошло такое дело, взял силиконовую смазку, смазал вот эту направляйку, потому что до этого крышка откидываться вообще не хотелось. Сейчас стала ходить для общего образования вот моторчик находится привода с ограничителем более подробно по этой ерунде пояснять не буду просто дам картинки лениво Скажем так, извиняйте. Так, хочу сказать, сразу точнее предупредить, чтобы не было ненужных вопросов. Ну, не то, что ненужных, а... Значит, суть какая? Можете не снимать бардачок, можете подлезть. И снизу это все поснять поснимать но у меня цель была другая у меня сам бардачок не открывался поэтому бардачок я снимаю ну и вообще честно говоря мое мнение бардачок лучше потратить 5 минут на снятие бардачка чем потом потратить 15 минут на подлазиние ко всяким вот таким вот болтам неудобно но, в принципе русским все возможно Головку берем на пять с половиной. Сейчас для иностранцев обозначу. Телефон вообще не хочет фокусироваться. Вот. Снимаем, откручиваем точнее все болты, которые видим. Раз, два, три, четыре. Что порядка 5-6 штук. Сейчас покажу подробнее. Открутили, открутили кучу вот этих вот саморезов. Извиняйте в очередной раз за качество изображения, ибо делать это все, крутить, показывать это чертовски неудобно, плюс куча лишнего времени уходит. Да, где-то я еще чего-то не выщелкнул так еще самая самая вкусная гаечка вон она и люди двух руки всего лишь Ну вот, в общем, ее надо открутить. Извиняюсь, гаечку я обозвал тем же самым саморезом. Вон он. Ну как обычно, бывает у русских и не русских тоже этот винтик у меня чпокнулся. Да, пришлось вытащить изоляцию точнее шума изоляцию в итоге сколько их там 7 если не открутим ничего лишнего вот. теперь вот она не могу снять. Ладно, сейчас. Количество пыли не особо удивляет, но протереть можно. А вот он этот зверь. никаких нету ничто не шуршит ничего не гремит сейчас будем смотреть почему она не работала не помню говорил не говорил суть какая если кидающего его напрямую 12 вольт то он работает непосредственно с управления климата с панели он не работает есть какое-то подозрение, что там какая-нибудь щетка либо зависла, либо... Ну, будем посмотреть. Фина банально-проста была. Силовой плюс был уже смотрен какими-то умельцами. Вот он горел окислился труба собираемся в обратной последовательности так выглядит моторчик люфтов нету скрипов нету